Александр Андреев, у меня наоборот, с возрастом самки лучше выхаживают крыльчат, у молодых вроде как инстинкта не хватает, но когда есть кем заменить, то да. Это вы про ту, которая пролетела? Да. Я всегда держу ремонтное стадо на замене, чтобы с ними не мается. да ну их нафиг, что их воспитывать. Вот. Вы, вы как говорите, что взрослые лучше выхаживают, да потому что плохие они не доживают до взрослости. Вот и все. Рано или поздно вы забьете. Помаетесь, одну, вторую, третью, все равно забьете. Останутся так, которые сразу нормально были. Вот. А про охоту-неохоту, ну, в охоте, не в охоте. Я говорю, я не, мало я этим интересуюсь, под хвост не заглядываю. То есть есть график. Вот, в график кроешься, живешь дальше, не кроешься, идешь на кухню. Все, все очень просто. Вместо тебя кроется другая. Вот мне надо покрыть двух, а у меня тут их пятеро. Вот видите, сейчас сидит. И еще в запасе вот там штук шесть. Вот на сегодня, видимо, пока все. Пойду сейчас разбираться с косилкой. Вот, еще, вот, еще 2-3 минутки, последние шансы, да? То есть одна покрылась вот эта мелкая. Александр Андреев, просто так проще. Как проще. Заменять-то, конечно, проще. Ну, ну, не хочет. Суть, не хочет четко.